Итак, здравствуйте, друзья, добрый вечер, у кого-то добрый день. Меня зовут Руслан, я сегодня с вами проведу встречу и расскажу вам концепт в целом о компании, расскажу вам про ИзиБизи и о его возможности. <coughs> Уделяйте свои полчаса, и, возможно, эта информация поменяет ваш взгляд на общий концерт бизнеса в том числе внесет очень большую пользу именно финансовое состояние ваше Ииби это комьюнити это сообщество это идея который меняет мир это ваш легкий безопасный высокотехнологичный бизнес под ключ наверняка вы согласитесь что в современном мире каждый осознанный человек желает получить свое частное дело, свое собственное дело. Практически каждый тот, кто работает по найму, хотел бы параллельно заняться каким-то бизнесом. Насколько это сегодня возможно? Как раз EasyBizzy это один из таких возможностей. Следующее преимущество бизнеса EasyBizzy в том, что он полностью в интернете. И это позволяет обычному человеку, даже параллельно со своей работой, вести свой бизнес со своего телефона, со своего гаджета. И это, скажу вам, что очень удобно. Вы можете даже, не уделяя особого времени специально для этого бизнеса, параллельно уже вести свой бизнес, достигать успеха и получать доход. Сегодня я с вами проговорю четыре важные пункта. Первый пункт — это о сообществе. Я расскажу, как оно создавалось, сколько времени оно на рынке и какие за этот период были успехи. Второй я вам расскажу о концепте компании, потому что нам нужно определиться, какую выгоду вы для себя можете извлечь с данного проекта, с данного бизнеса. И это поддержит партнерская программа, которым я сегодня тоже вопрос затрону И расскажу, конечно, о главном, о видении, о том, куда эта компания двигается. Наверное, согласитесь, что за последние 10 лет появилось на рынке разные виды компаний, проектов, идей. У каждого из них было свое видение. Понятно, что не каждый из них преуспел. Но те, которые преуспели и достигли того, чего они заявляли, это им дал огромное признание. И люди, которые увидели вот это видение, поверили в это видение, вместе с этими проектами они стали миллионерами, они стали богатыми людьми, они стали финансово независимы. Изи-бизи это одна из тех идей, которые имеют очень сильное видение. И обычные люди, сливаясь вместе с этим проектом, своим потенциалом, Могут получить частично ту выгоду, которую получает компания Easy в том числе. Сообщество официально стартанул в 2018 году 23-24 марта. До того, как было это официально открыто, эта компания было реализовано немало работы, немало труда. 480 часов подготовки в режиме онлайн-сессии, 670 часов мозгового штурма, 3600 часов программирования, 2350 часов, 59 часов работы дизайнеров и копирайтеров, 690 часов были проведены переговоры, 39 часов было проведено офлайн презентации и 210 часов онлайн-вебинаров, онлайн-презентаций, где все это обсуждалось и за ним произошло официальный запуск этого замечательного проекта. Большую моральную ценность придают учредители данному проекту. Это видно по фотографиям. Наверное, вот эта фотография, которая есть в большом фоне, больше всех привлекает ваше внимание, где один из учредителей держит на руках некую одежду. Ребенка, на котором написано Busy» — Это и есть то моральная ценность, которая придается данному проекту. Основателем, главным основателем данного проекта Busy» является Анатолий Илли. Он бизнесмен, блокчейн-эксперт, профессиональный криптоинвестор и также MLM-практик. Штаб-квартира компании является находится в Испании, в городе Марбеле. EasyBizie Community ⁇ проверенный и одобренный бизнес десятками тысяч людей со всего мира. На сегодняшний день 85 тысяч человек из 155 стран уже пользуют и рекомендуют возможности сообщества EasyBizie. В переводе EasyBizie с английского. Звучит как бизнес легко. А на это есть совершенно реальная причина. Для процветания сообщества трудится на сегодняшний день более чем 40 человек. Это программисты, дизайнеры, копирайтеры, модераторы, редакторы, видеоредакторы и также техническая поддержка. Проведено 15 официальных мероприятий и достаточно успешно. И на сегодняшний день... С нами сотрудничают лучшие стартапы. В апреле 2019 года, 7-8 апреля, было проведено годовщина компании. Это был первый юбилей компании, куда собрались с сотни, десятки стран, сотни людей. Мероприятие прошло достаточно интересно, вдохновленно и позитивно. Все партнеры, которые присоединились к этому, к этому мероприятию, были очень довольны, вдохновлены, и они увидели то видение, которое компания для себя определила. Были разные отзывы в этом мероприятии. Я сам участвовал на этом мероприятии, получил кучу положительных эмоций и был свидетелем отзывов разных наших партнеров следующего характера. Вы знаете, говорит, я не знал, что изи-бизи настолько серьезно настроена. Или же, вы знаете, я нашел свою цель. Или же были такие, как, какие, такие комментарии, как, вы знаете, я первый раз себя чувствую настолько уверенным, что реально я смогу достичь финансового успеха. И так далее, и тому подобное. Мы провели хорошую работу и также хорошо отдохнули. Катались на яхте. Резали торт годовщины в честь годовщины компании, фотографировались, проводили, провели хорошие мероприятия, партии, где отдыхали, танцевали, знакомились. И это все в целом на самом деле дал очень хороший, позитивный заряд. Компания готовится к второй своей годовщине. Это проведется в 2020 году. Ему уверенно что за этот год, который компания проработала, заложила очень хороший фундамент, на котором строится достаточно серьезный бизнес. И те люди, которые сегодня включатся в данное развитие, они свою свой успех именно будут встречать на сцене, на двухлетие компании уже с явными, ясными и достаточно положительными результатами. Идем дальше. Сейчас я вам расскажу о концепции компании. Это и есть, наверное, самое главное, что я хотел бы с вами сегодня обсудить. Друзья мои, на вопрос, что делает Изи Бизи, в чем его концепт, EasyBiz создает международную торговую площадку, платформу. Место, где могут продаваться разные товары и услуги разного характера. Все, что является потребностью людей, в том числе современного человека. Называется эта площадка очень просто – Marketplace, торговая площадка. На сегодняшний день наша торговая площадка уже работает, и туда включены ряд услуг и товаров информационного характера, интернет-продукты и в том числе физические продукты. И в скором будущем с большой скоростью мы будем расширять перечень продуктов, которые есть и будут на данной площадке. Итак, давайте мы по-простому в нем разберемся. Обратите внимание, есть компания, есть комьюнити, который создается с целью бизнеса. То есть у него цель построить огромный международный бизнес. Ему нужна площадка интернет-торговая площадка, через которую будет реализованы все эти товары и услуги на рынок. Чтобы эта торговая площадка создавалась и работала, было подго... сделано много работы за этот год. Как вы думаете, является ли сегодня достаточно серьезным бизнесом, бизнес-намерением создать интернет-торговую площадку, через которую будут Клиенты покупать те или иные товары по всему миру. Наверное, со мной согласитесь, что это очень серьезно, это красиво, это современно. Тогда у меня к вам вопрос. Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас была такая торговая площадка, чтобы у вас это была своя собственная бизнес, через который вы можете реализовать разные товары и услуги по всему миру? Сколько денег бы вам это приносил и насколько перспективно это было бы для вас почему я задал этот вопрос я чуть дальше разъясню почему сейчас просто давайте немножко посмотрим что э, можно приобрести и что продается в маркетплейсе какого характера товара продается один из продуктов называется э, проекта называется концерт br это технология которая позволяет посещать концерты из любой точки мира у себя дома через VR-технологию. Представьте, что в мире проводятся разные, разные концерты, культурные мероприятия, куда люди ходят. Десятки тысяч людей ходят. И вам тоже наверняка часто хотелось побыть в этих мероприятиях. Но расстояние, перелет, дорогие билеты, возможно, вам это не позволяет. А знаете ли вы, что появилась технология, который приносит в онлайн-режиме эти мероприятия к вам домой. То есть вы можете у себя на диване через VR-технологию уже вживую в онлайне участвовать и ощутить именно те ощущения, которые ощущает тот, кто находится на этом мероприятии. Задумайтесь, насколько это красиво, привлекательно и какая аудитория может быть данного продукта. Хочу поздравить, что данный э, продукт он же работает, уже первые концерты начали демонстрироваться. Второй продукт ⁇ это криптоноид. Сегодня много людей слышали слово биткоин, криптовалюта, криптобиржа. Они хотят заработать на этом, но не знают как. Мы произвели, разработали продукт под названием криптоноид. Это профессиональная платформа, которая помогает обычному человеку, обычному человеку, который не имеет знания, опыта, времени торговать на бирже, как профессионал, в автоматизированном режиме. Он работает, ты зарабатываешь. Вот это и есть принцип криптоноида. Данный продукт, он создавался почти около года, на него было затрачено много усилий и средств. Оно сегодня работает и каждым разом улучшается. И данный продукт позволит вам на, на, на своем телефоне, не уделяя на это время, просто нажимая одну кнопку, профессионально торгуя на криптобирже, зарабатывать к своему капиталу несколько десятков процентов ежемесячно. Или же удвоить свой капитал в несколько раз за один год. При этом свой капитал держите у себя в кошельке. И это большая гарантия для инвестора, что мы свою инвестицию никуда не отправляем. Это в нашем полномочии под нашу сохранность. Следующий продукт называется стресс-релеф. Это физический продукт, который защищает человека от стрессового фона. Этот продукт является разработкой Российской академии наук и сегодня пользуется с большой популярностью. Есть информация в наших чатах об аннотации данного продукта, но я как пользователь могу смело рекомендовать, что вперед, когда я начал пользоваться продуктом стресс-релив, а это кулончик, который мы можем с собой держать, да, находиться, всегда он находится при нас, я обратил внимание, что у меня намного улучшился эмоциональный фон, и я начал меньше реагировать на какие-то э, волнующиеся меня ситуации. То есть человек сильнее становится в эмоциональном духе. Как вы себя чувствовали или чувствуете, когда вы тренируетесь в спортсалоне, как вы себя чувствуете, свое тело в тонусе, да? Со стресс-релифом свой моральный фон человек чувствует в тонусе. Это здорово. Следующим продуктом, я бы сказал, что одним из самых главных продуктов является платформа образования. У нас есть информационная, платформа трансформационного образования easybusy.com. И очень в скором будущем нас навещает новый продукт, новая платформа Intensity Today, где люди, которые считают, что их, образова, их образование нужны людям, где они хотят... Рекламировать и продавать свои образования, чтобы люди от этого, покупая, получали пользу как продукт, как товар, это все возможно осуществлять через комбинацию сайтов easyviz.com и Intensity Today. То есть обратите внимание, сколько людей сегодня готовы получать новые образования, с которыми позволительно развиваться в современном мире. Ведь очень много информационного новшества происходит вокруг нас, не упуская все это, мы отстаем от развития, от успеха. С этой целью люди тратят большие деньги. Они ездят в разные мероприятия, они получают эту информацию. Но согласны, что, согласны вы, что только полученная информация не хватает. Нужна последовательность, поток этой информации, и желательно, чтобы это давали специалисты узкого направления, которым именно ты интересуешься. Вот. EasyBizzi.com – это платформа, где преподается разные знания в области маркетинга, в области личностного роста, в области психологии, в области детского развития, в области э, криптоэкономики, в области финансовой грамотности. И когда человек становится партнером EasyBizzi, у него есть доступ по уровням на эти образовательные курсы. Конечно, образовательные курсы они бывают в разных уровнях. Есть мастер-классы, есть очень дорогие образовательные программы, ценность которого на самом деле велик. Дело в том, что когда для таких образований формируются залы, мероприятия, и сюда включаются еще переезды, перелеты, это обходится обычному человеку очень дорого. Именно вот это, easy-biz, вот эта инфраструктура образования через комбинацию двух сайтов EZBD.com и Intensity Today привез к вам домой. И именно данная платформа позволит вам с каждым днем стать более грамотнее и более успешнее. Каждый образовательный контент в отдельности является продуктом. Я вам рассказал о маркетплейсе. И вы, конечно, возможно, этим и сильно и заинтересовались. Но здесь создается вопрос, а как я могу от этого извлечь пользу, кроме как клиента. На самом деле продукты, они достаточно хорошие, они полезные, они полезны каждому человеку, и вам в том числе, как клиенту. Но здесь есть партнерская программа. Именно партнерская программа поможет вам после стадии клиента зарабатывать на этом деньги. Согласны ли, что довольный клиент всегда способен рекомендовать? Он хочет рекомендовать. А если у него будет интерес в этом, финансовый, конечно, он это будет делать целенаправленно. А если как партнер еще есть скидки на те продукты, которых купили как клиенты, конечно, человеку захочется это купить повторно. Люди, которые сегодня страдают от финансовых трудностей, у них не хватает денег на обеспечение образования ребенка, на то, чтобы полноценно кормить свою, свою семью, или же взять свою семью несколько раз на путешествие. Но сами согласитесь, что порой с ограниченным финансовым доходом не всегда возможно это делать. Именно с этой целью люди ищут дополнительные возможности, дополнительные в том числе возможности бизнеса. И вот как раз Изи Бизи в своем концепте заложил такую возможность поддержать каждого человека в своем сообществе через свои возможности, через свою финансовую возможность. И перед вами стоит такая картина. Люди, которые хотят купить себе машину, квартиру, дом, путешествовать, зарабатывать, именно подключаясь через партнерскую программу в Easy бизи делают вот этот Marketplace частично своим бизнесом уже. Почему я говорю частично? Чуть впереди я вам скажу, какие уровни дохода от маркетплейса есть у каждого в отдельности партнера и какие партнерские пакеты предлагает для сотрудничества компании Easy Bizi. Одним словом, обычный человек, пользуясь партнерской программой и сделав Marketplace этот бизнес своим, конечно, за ним достигает успеха, достигает того, чего он желает. И на самом деле тот успех, который у него создается, его начинает радовать. И в первую очередь потому, что у этого бизнеса в его развитии нет границ. Очень приятно и очень хорошо, когда нет границ, там, где ты развиваешься. Это тебя всегда вдохновляет. Оплата продуктов и услуг в маркетплейсе идет тремя способами. В данный момент работает криптовалюта, в том числе биткоин. В ближайшем будущем включаются еще два вида оплаты. Это внутренняя валюта «Отон», это единица блокчейна компании EasyBiz. Это очень ценный продукт и ценная монета. И в том числе через фиатные валюты Visa Mastercard. Сейчас вы видите на графе партнерская программа пакеты, которые есть Easy, которые нам предлагают. Первый пакет это пакет VIP. Стоимость его 889 долларов. Другие пакеты «Профи», «Бизнес», Basic «Старт» стоят дешевле. И, конечно, есть пакет бесплатный. Это сделано для вас, чтобы вы зарегистрировались сразу же после данного мероприятия, после просмотра, взяв регистрацию, линк для регистрации, ссылку для регистрации у того человека, кто, я, кто вам отправил это видео, и постепенно развиваться в этом направлении. Партнерская программа она позволяет вам, в данном случае получить следующее преимущество. Первое преимущество – это эксклюзивные права на продаже информационных и физических продуктов. Второе, второе преимущество – прибыль с 20 уровней. Это именно то, что позволит вам заработать больше. Третье преимущество – это максимальный доход по партнерской программе. Профессиональный бизнес-обучение, полный доступ к платформе, право на использование бренда, полное маркетинговое сопровождение, персональная помощь на всех этапах развития вашего бизнеса. То есть вы, вы не одни. Как только вы включаетесь VIP-пакетом, вы получаете дополнительные услуги со своих партнеров именно в VIP-услугу. Позиция в структуре бинара более успешную и более важную. Максимальная еженедельная выплату по бинару. Есть ограничения в каждом пакете, на VIP-пакете это самое высокое. Это 1778 долларов в неделю, это делает в месяц порядку более 5000 долларов, более 6000 долларов. Возможно получение AirDrops. Время от времени компания раздает подарки. Именно VIP-пакеты имеют право получать больше этих подарков в виде AirDrops коинов, который является сегодня некой инвестиционным фондом в будущем, который вам может приносить достаточно хорошие прибыли, даже многократно больше, чем сама цена пакета VIP. Возможность получения ранговых бонусов и возможность приобретения опции плюс. Готовый бизнес под ключ. То, что мы поняли, то, что вы поняли и то, что я попытался вам объяснить, что концепт изи-бизи является в том, что мы покупаем, Получаем через партнерские пакеты готовый бизнес под ключ. Самый э, высокий пакет, самый VIP пакет стоит 889 долларов. Кто-то из вас может подумать, это дорого. Давайте в этом разберемся. Выгодно ли это? Стартовый капитал для открытия бизнеса в интернете только расходы за первый месяц составляет разработка сайта 2000 до 10 тысяч долларов по-разному. Дизайн сайта от 1000 долларов, хостинг от 8 до, 10, до 100 долларов, регистрация, регистрация домена от 10 до 1000 долларов в том числе, плюс расходы регистрации торговой марки для некоторых доменов. Фотосессия товаров от 3 долларов за снимок, наполнение контента – это еще 200 долларов, реклама от бесконечно, разные могут быть расходы, техническая поддержка от 500 долларов в месяц, Бухгалтерский аудит от 500 долларов в месяц, транспортные расходы, юридическое оформление, только одноразовые 2000 и нужно платить за ежечасно, когда вы получаете эту услугу. Примерный расчет около 7100 долларов. Потребуйте сразу, чтобы вот начать свой бизнес в интернете. Мы заинтересованы в вашем успехе и готовы поддержать вас на всех этих этапах. Именно ваш партнерский пакет вам дает все эту возможность под ключ. Сегодня, если примерно посмотреть на тот труд и ту платформу, которую Изи Бизи заложила, на котором будут развиваться свои партнеры, оно стоит намного больше той цифры, которую вы видите в данной картине. Вы получаете готовый модель бизнеса под ключ с полной автоматизацией и обучающими программами. И это на самом деле очень Здорово и очень выгодно. Итак, мы вернемся к пакетам и немножко его разъясним. VIP-пакет вам дает право получения от клиентовской сети до 20 уровня. 10 уровней вы получаете по умолчанию и 10 уровней вы активируете пакетом «плюс». Просто представьте, вы использовали продукцию и дали информацию нескольким людям. На второй, на третьей, на четвертом поколении клиентов количество клиентов бывает сотни. В десятом поколении количество клиентов бывает тысячи, тысячами. А сейчас еще раз представим, что у вас есть свой интернет-магазин, где через данную вами информацию клиентовская сеть выросла на тысячи людей и она разошлась по миру. Потом она превратилась в десятки тысяч людей. Будете ли вы зарабатывать деньги при таком случае? Друзья мои, очень важный момент. Именно этот момент, возможно, станет ключевым в, ваших финансовых ситуациях, в вашей финансовой обстановке, ваше финансовое положение. Потому что принятые нами решения они способны менять нашу жизнь. Каким бизнесом лучше заниматься? Открывать магазин и вкладывать много-много денег или попробовать приводить товар откуда-то, куда его продавать, непонятно, сможешь ли это все продать и просрочиться ли это все. Я не говорю о том капитале еще, который нужно для старта этого бизнеса. и Это, поверьте, порой не десятка тысяч долларов, это может быть намного больше. Конечно, выгодно открывать бизнес в интернете, но это тоже деньги. Но кроме денег, нужен еще опыт, знание, профессиональность, умение вести это все. Нужно знание экономики, бухгалтерии. Здесь нужно управлять этим всем, и на это нужно куча времени. Кто из вас готов этим заниматься параллельно своей работой или же оставить свои работы и начать заниматься тем, что не знает, куда приведет, потому что они нет опыта? Именно в таком случае, в такой ситуации, возможность изи-бизи получить бизнес под ключ через приобретение VIP-пакета, который стоит десятки раз, возможно, даже сотни раз меньше цены, что требует подобный бизнес, мы считаем, что это очень выгодно, и поэтому мы это рекомендуем. Конечно, у нас есть другие пакеты, тоже более приемлемые с финансовой точки зрения, где человек может приобретать для, э, тот, который ему удобно в своей финансовой ситуации, в финансовом положении. Обратите внимание, VIP-пакет стоит 889 долларов, но есть профи-пакет, который ты можешь купить, он тоже дает Доход с уровня маркетплейса, но меньше. Но пока вы развиваете свою клиентовскую базу, у вас есть всегда возможность заработав сделать апгрейд, доплатить и перейти на VIP-пакет. Нет ограничений в этом. Настолько лояльно к этому вопросу отнесся компания. Бизнес-пакет 189 долларов. Друзья мои, что сегодня можно начать в плане бизнеса за 189 долларов? Практически ничего. Я уже не говорю о пакетах Basic и Start, которые для студентов назначены, чтобы ни у кого не возник вопрос, у меня нет денег, если у него есть желание начать бизнес. Сегодня сразу же регистрируйтесь на пакет бесплатно, и э, просто пройдитесь по кабинетам и задавайте вопрос тем людям, которые вас сегодня информировали э, в данную, то есть через это видео, отправили вам информацию. Простите. А сейчас я затрону вопрос видения. Для каждой компании видение важно, для каждого человека важно видение, то есть направление, к чему он это идет, к чему идет. Наша задача бизнес ваш, ваш бизнес, который вы сегодня запартнерились и получили в компании, сделать по-настоящему вашим. Развивая бизнес сообщества и бизнес комьюнити, вы создаете свой личный бизнес, который сможете передать даже по наследству. Почему по наследству? Потому что благодаря блокчейну Atom только вы будете иметь доступ к своим данным, клиентам, партнерам, финансовым операциям и к личному счету. Обратите внимание, сегодня технология блокчейн, которая является новым, для кого-то, возможно, непонятной, это распределенная система данных, это очень надежная система, которая позволяет той или иной процесс сделать приватным. И мы разработали свой блокчейн-код с его единицей OTON, который будет являться в ближайшем будущем очень хорошим ценностью, очень такой дорогой ценностью. Да? И только, только, только сейчас мы начали своих партнеров немного радовать да, определенными небольшими количествами. Но у нас появятся другие еще программы, где можно будет приобрести себе именно OTON, заполучить этот OTON и этим образом, конечно, уже выступать как некий частичный владелец данной идеи в целом. Получается, что бизнес, который сегодня создал Easy, есть возможность с ним запартнериться и получать хороший доход с готового бизнеса, заполучить готовый бизнес. И следующим этапом, нашим ближайшим видением является то, что... Тот бизнес, который приобрели, технически стал вашим. Он по-настоящему стал вашим, чтобы никто, кроме вас, не имел доступ к вашим данным. Это возможно через технологию блокчейн. Это децентрализованная бизнес-модель для организации коммерческих и некоммерческих предприятий. То, что мы создаем. Частью которой является проект Easy. Можете быть уверены, что ваш аккаунт будет вашей собственностью. Никто не может забрать у вас ваши средства или данные. Ваша прибыль также защищена смарт-контрактами. Не третье лицо распределяет ваши данные, ваши средства, а именно система смарт-контрактов. Это очень круто, надежно, современно и модно. У вас есть возможность собирать единую базу данных в своем бизнесе, бизнес-модели на всю жизнь. Я понимаю, что, возможно, вот этот пункт для вас имеет меньше всего значения, но придет время... Наверняка, этот пункт будет иметь больше значения, чем другие пункты. Я завершаю на этом свое выступление. Спасибо, благодарю всех за внимание. И хочу вас всех пригласить на завтрашнее мероприятие под названием «Воркшоп», который проведется в это же время, 19.00 по МСК, московскому времени, где я более детально расскажу вам о партнерской программе и покажу вам, за какой период и сколько денег и за какие действия вы можете заработать. Не забываем, что мы сегодня проговорили о бизнесе. Я вам в целом показал картину за тот период, который мне было уделено за полчаса. Завтра я уделяю вам чуть больше времени, разложу более детально, какие у вас должны быть действия, сколько вы за это можете получить и какой доход в целом вы можете приобрести, работая и сотрудничая с данной компанией. Я вам желаю опять успехов, всего хорошего, до встречи, до завтра. Удачи вам. Спасибо.